Вот пришла она, весна 2022 года. Сразу вдруг все зеленело. Сегодня 23... 23 апреля. Пасхальный день. Вот красота какая. Вышел, да. такой просто... <gum> <gum> <gum> Kāpēc jūs! Upti, to! Tur droši vien bērni Nu vēl no, Предположили, что возможно где-то там у него аптечки есть. Но говорят, что вроде еще рано. Ветер-то у нас холодный. Иду тут подверг в сторону моря, направляюсь. Дойду до моря. Я в парке посидим. Очень холодно. Несмотря на весну. Но море Балтийского всегда вот так прохладненько забыл. Зимой летом. Да, не спряталась, а может быть один здесь жил один лебедь долго, а подругу он давно еще потерял и улетал и вот опять появился. Охотки одни и драуден не видно, подруги. повернутся на другую сторону. Убиться. Вот так вот. И закончить разговор. И еще раз всех поздравить с наступающей Пасхой. Пожелать добра, уюта, мира.